Фиджитал-игра в Казани, UFC и Mortal Комбо. Общежитие для иранских студентов. Беседа с протеереем Андреем Ткачевым. Всем привет! В эфире Универ а в студии Диана Батышина. Казанский федеральный университет занял 13 место в рейтинге влиятельных российских вузов этого года, составленном агентством Райкс. Рейтинговое агентство «РАЭКС» выпустило второй рейтинг влиятельности вузов России. В новом списке представлено 75 высших учебных заведений. Список включает заведения, которые наиболее сильно воздействуют на общество, пользуются авторитетом у молодежи в научных и деловых кругах, в социальных сетях. КФУ в рейтинге поднялся на две позиции. Соревнования по новой фиджитал-дисциплине накануне состоялись в Казани. Сразились в Mortal Kombat, а затем в реальной жизни по правилам ММА профессиональные спортсмены. Какие впечатления от игр будущего остались у зрителей, узнаете в следующем сюжете. пожаловать Световое шоу, виртуальный ведущий и ринг в центре огромного зрительного зала. В минувшие выходные жители Казани стали свидетелями уникального соревнования в рамках игр будущего. На их глазах профессиональные спортсмены доказали, что бои в виртуальном пространстве требуют серьезной подготовки и могут стать настоящим испытанием наравне с борьбой в реальной жизни. Мне безумно нравится, что картинка красивая. Что ты заходишь, да, это не как-то там на коленочке быстро сделано, а телескопические эти штуки опускаются, экраны. Все это очень классно сделано, ничего не глючит, быстро, оперативно все это поднимается. Классный октагон. То есть, если честно, есть такое слово, наверное, фраза, может, вместо не стыдно. Понимаете, не стыдно. То есть бывает, часто приезжаешь, не буду называть мероприятие, думаешь, что он тут делать, Ну типа, ну опять то же самое, ну опять вот то 25. А тут приехал, я вчера в восторге от мероприятия, сегодня еще больше в восторге. Вообще Казань удивляет. И действительно, вы единственный, наверное, один из немногих регионов, который действительно постоял за слова и, по, и сказал, что типа будет э, наше спортивное соревнование на реальном мировом уровне. Формат проведения соревнования пришелся по душе не только любителям спорта, но и тем, кто вовсе в нем не разбирается. Сами организаторы подчеркивают, что это не просто турнир. Фиджитал игры – это шоу. Ведь неотъемлемой их частью является полное погружение в киберпространство. Я увидел историю у петрояна что он приедет в Казань и будет проходить такое мероприятие. И мы с товарищем решили приобрести билеты и прийти. Он пригласил друг, сказал, классное мероприятие. Я доверился и пришел. Так я здесь и оказался. Не совсем это все для меня понятно. вот, Так как я как фанат киберспорта все-таки всегда буду топить за него, нежели за реальный спорт. Вот. А в целом, как бы для людей, которым это интересно, которые хотели бы себя попробовать и там, и там, как бы по обе стороны, за экраном и непосредственно внутри виртуального пространства, думаю, это будет очень интересно. И для тех людей, которые там участвуют, думаю, попробовать себя в чем-то новом это всегда здорово. Победителями первого в истории чемпионата по фиджитал-единоборствам стали участники из России Анзор Абжамов и Хабиб Магомедов. Спортсменов наградили специальным трофеем Фиджитал Флейм. Маргарита Михайлова, Универ Ньюс. Второй дом для всех иногородних студентов – общежитие. На днях еще одно распахнет свои двери для иранских студентов Казанского федерального университета. На каких условиях можно заселиться – смотрите далее.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 Он предлагал, чтобы открыть студ... ну, общежитие для студентов. Вот мы взяли идею и работали. И в итоге сегодня уже завершился ремонт. Все документы уже почти готовы. И в этой неделе уже начинаем, дай бог, что заселить студентов.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 Казанский федеральный университет проводит неделю научно-образовательных мероприятий, приуроченных к 230-летию со дня рождения великого ученого Николая Лобачевского. Какое мероприятие открывало неделю мероприятий и как оно прошло, узнаете в сюжете Аделины Абдрахмановой.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 В императорском зале Казанского федерального университета состоялась встреча студентов КФУ с клириком храма святителя Василия Великого Андреем Ткачевым в формате диалога на тему «Духовный выбор человека. Вызовы современности». Когда у тебя есть все, и ты можешь свободно выбирать из А вот в религиозном отношении, как, например, человеку выбирать между католицизмом, например, и православием, даже внутри христианства, Андрей Ткачев – священнослужитель Русской Православной Церкви, патриаршего подворья в селе Зайцево, Одинцовского района Московской области, проповедник и миссионер, телеведущий. Вот религиозному человеку ответы, ответы найти нетрудно, а нерелигиозному негде. Потом религиозному человеку, найдя ответы, нетрудно найти и силу для их, для их исполнения. А нерелигиозному человеку, даже в случае, если ответа есть, силы для реализации необходимого взять негде. Поэтому вся весь проблематика все только в том, что человек был религиозным. Отвечая на вопрос об успешном совмещении духовной и медийной жизни, протеерей Ткачев отметил, что сложного в этом ничего нет, и для этого не нужно быть двухголовым и шестикрылым. Гостя сопровождал и представил директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Михаил Щелкунов. Он рассказал биографию Ткачева. В ходе встречи Андрей Ткачев цитировал отечественных и зарубежных классиков, читал притчи, делал лирические отступления, философски рассуждая на тему вечных ценностей, истины, добра и пользы. Напомню, что в этом году конференция посвящена на теме глобальных вызовов современности и духовного выбора человека. Амир Ахтямов, Александр Куницов, Универнес. Казанский федеральный университет проводит молодежный научно-образовательный фестиваль имени Льва Николаевича Толстого. Студентов и школьников ждут конкурсы, лекции и творческие встречи. Подробности узнаете далее.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 Основная целевая аудитория – это школьники и студенты нашей республики. Но впервые в этом году у нас принимают участие и зарубежные студенты, и школьники из Узбекистана и э, Казахстана. Программа фестиваля многообразна. Для гостей проводится ряд мероприятий, посвященных годам жизни Толстого в Казани, заседания студенческого литературного клуба, лекции и творческие встречи с поэтами нового времени. Участниками очной формы торжества стали студенты и школьники.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 На этом все. В студии была Диана Батышина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!